на клубнике всех приветствую сегодня у нас на календаре 27 марта и мы стартуем на соревнования по мотобуксировщикам с собой мы берем две модели это пятисотка полтора метровая база стандарт с 15 сильным мотором рядом с ней стоит букс на 600 гусеницы база стандартная полтора метра на нем установлен двигатель Зонгшен 20 лошадиных сил. Мы начинаем свое путешествие. Погнали! Ура! Мы добрались до Плесецка. Сейчас будем производить разгрузку. Дорога была хорошая. участники собираются потихоньку вот так вот проходит соревнования любителей муту собак город плесецк ребята тренируются отваивают трассу потихоньку говорят что трасса сложная очень много поворотов. Проходим жеребьевку. Ну, распределяют места. Что, что? Фамилию говорит? Нет. Железная собака. Пятнашка. Железников. Железников? Железников. Да. Готовимся к гонке. Все участники на низком старте. Трасса трассы на самом деле две. Одна для машин до 15 лошадиных сил, другая от 15 до 20. Резкими поворотами есть такие моменты, что собака, что собаку пустить в поворот. Немножко тяжелого а, Роман у нас разминается У него а, букс на 600 гусенице Длина 1450 У него установлен двигатель Зонкшен ГБ460 а, Плюс также реверс редуктор Букс на самом деле тяжелый По сравнению со стандартными Силу а, Затрачивает больше на его повороты развороты но посмотрим как он пройдет трассу I'm going Субтитры 是的，是。 Так колышется чад И снова копыта, как сердце стучат И нет нам покоя, кори, но живи Огоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови Огоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови С пули в ногане не надо усметь, сразиться с врагами и песню допеть. И...